Я их люблю. Окутанная дымкой голубой, плыла земля в космическом просторе, а на земле болезни, слезы, горе, людские беды и людская боль. На небесах, в заоблачном краю, Об этой маленькой земле печальной, О душах погибающих все знали. Твою судьбу решали и мою. Любовь быть равнодушной не могла. Любовь сказала, я пойду к ним, отче, И пусть исчезнет этот мрак полночный. Я их люблю, я их спасу от зла. Смутились ангелы. Зачем, Господь, тебе не достает хвалы небесной? Там на земле поют другие песни. Нет, я пойду, я стану кровь и плоть. И Божий Сын с небес в наш мир пришел и от людей не отличался внешне. Похож на нас был, но не был грешным. И на земле жил с чистою душой. Изведал все, все испытал Иисус, как человек Он знал и зной, и холод. Он уставал, Он жажду знал и голод, и искушений дьявольских укус. Он на кресте окончил жизнь свою, любовь сказала, отче, совершилась, Когда Сын Божий расставался с жизнью, тогда судьбу решил Он и мою. И ангелы смотрели на Христа, как кровь из ран его текла струёю. «Зачем, Господь, Ты допустил такое?» «Я их люблю!» – звучало за креста. «Я их люблю!» – и слезы на глазах. «Я их люблю!» – звучало тише, тише. «Какие громкие слова ты слышишь!» Иисус для нас с тобою их сказал. Он возлюбил тебя, друг, и меня, И в эту ли любовь нам мне поверить, Он грешникам открыл на небо двери. Нет, ангелам такого не понять. Они от бед не плакали земных, Греху и смерти не были подвластны. Люблю, сказал Спаситель для несчастных, Люблю. Сказал Иисус для нас одних. Лишь сердце сокрушенное поймет, Зачем Господь оставил трон небесный, Зачем вошел в Сын Божий в круг наш тесный И с покаянием к Христу придет. «Люблю тебя!» — сказал Иисус и мне, И я пришла к Нему в одежде грешной, Я преклонилась пред любовью нежной. Такой любви на свете больше нет. Окутанная дымкой голубой плывет земля в космическом пространстве, И на земле по-прежнему есть горе, людские беды и людская боль. Но Божий Сын Иисус в сердцах живет, Его любовью многие согреты, и до сих пор во всех концах планеты люблю тебя. Любовь людей зовет. Аминь. Слава Богу.